Добрый день, друзья, с вами Станислав Орехов. Сегодня мы в нашей студии, к нам в гости приехали ребята Дмитрий и компания Руби Монокод. Это отличное масло, сам пользуюсь, всем рекомендую и клиентам, и дизайнерам. Сегодня мы побеседуем с экспертом, да, чем же отличается масло Руби Monocote от других, и чем оно лучше, и какие вообще есть по классификации компоненты. Дмитрий, приветствуем, да? начнем с того, какие вообще есть варианты, если у нас есть дерево, если мы хотим покрыть его каким-то маслом, какие есть типы масел вообще в мире? Ну, мы не будем говорить о типе масел, мы поговорим о типе покрытия. Покрытие mm -hmm. бывает только два основных типа. Первое покрытие это пленочные покрытия, к ним относятся стандартные лаки, которые все знают. Второй тип покрытия это проникающие покрытия, это классические масла. Давайте с первым разберемся, то есть что такое лак. Ну, И -и лак это пленочное покрытие, которое покрывает поверхность дерева, наносится в 2, в три в 4, в 5 слоев в принципе износу подвергается только сама пленка. Дерево в этом случае защищено этой пленкой. Со временем когда появляется появляются протоптыши, какие-то повреждения, вы просто сошлифовываете и наносите новый слой. А, плюсы в том, что достаточно высокая износостойкость но ну, при этом как получается он лак и блестит или Он блестит и э, у него есть, ну по, моим, по моему мнению, например, э, лак это плотный продукт. Если вы в жилом помещении ходите босиком, uh -huh. то чем плотнее материал, то при вот такой вот погоде, когда осенью пол холодным, а тебе кажется, ты пока мне ходишь а не по дереву? Да, да, вот это вот, наверное, вот там. Uh -huh. Отлично. И еще, получается, если там какие-то повреждения, то, то локально рации. не восстановить, это очень тяжело, это там будет химия, mm -hmm. вонь. Подкрашивать там чем-то. Да. Так, хорошо, первый вариант. Mm -hmm. Второй вариант? Второй вариант вы... – это классические масла, то есть классические проникающие покрытия. К ним относятся все масла, которые существуют в данный момент на мировом рынке. Это продукты, которые при нанесении, как правило, это 2-3 слоя, при нанесении проникают в... В структуру древесины полимеризуется, образуют поверхностную твердость. Впитываются и Впитываются, да. их делают в два слоя? Их делают минимум в два слоя, как правило, делает еще третий слой. Но он уже больше к пленочам относится, так называемый хард воск. Твердый воск это тоже, чтобы защитить масло от какого-то вымывания. Там... То есть в три слоя? Ну, могут и в три. Трудоёмкая да. работа получается. Ну, да. А, как происходит? Вопрос. Значит, Впитывается достаточно глубоко, да, потом средней глубины, ну, и потом уже воском, как защитная тема. Да. Чем... Закрываются поры uh -huh. классическим маслом, э, насыщается пигментом деревяшка, э, э, растворитель, который, как правило, содержится в классических маслах, испаряется, масло полимеризуется, и поверхность дерева твердеет. В uh -huh. принципе, основной вот такой. А да. здесь нет такой пленочки как у лака? дерево тут натуральное. Здесь нет пленочки, если это масла. Если сверху будут наносить хард воск, твердый воск, Тоже то будет. могут создать некую такую пленку для защиты. Да, такую вот. Uh -huh. Но это уже более натурально, это, это более натуральный вариант. Конечно, это, ну, ну, есть, получается, минус только в том, что трудоемкая работа, что два или три раза. А, Трудоемка и, и э, в принципе очень сложная локальная реставрация. Там а батарея протекла, что-то там где-то поведили поверхность, да, где-то что-то. Ну, воду, если правильно все сделать по технологии, как правило, это полностью гидрофобные а продукты, не проникает вода туда. Но восстановление в данном случае, где-то повреждение какое-то локальное, будет делать тяжело, потому что… Опять три не... компонента надо взять эти, да, и соединить э, по тяжело, почему? Потому что обеспечить такой же уровень проникновения, чтобы не получилось ореола, крайне-крайне тяжело. То есть по свету условно не подойдет? Все равно будет, да, либо светлее, либо темнее, карандаши, пасты всякие применяют, если это какие-то механические mm -hmm. повреждения. Но это, к правилу, все равно тяжело. И это делает вариант... только профессионал, участник это точно. не Я делает. Так ну и второго способа, да, и минус первого да. избавились. Как существует, работает? Существует, да, существует третий вариант. Но ну как не третий вариант, а наше масло. Но по сути не относится к пленочным продуктам, потому что не создает пленки классической. И э, не относится, являясь маслом, не относится к проникающим продуктам, потому что у него нет э, такой глубины проникновения, как у пленочного, как у как у масла классического проникающего продукта. Этот продукт работает чуть по-другому. Этот продукт э, при нанесении на поверхность действия взаимодействует на молекулярном уровне с чистой целлюлозой. И только один раз. То есть сколько вы сверху чего как не наносите, все равно вот сколько надо, оно вступило в реакцию, больше ничего не произойдет. Поэтому ни пятен, ни разводов, ни переходов, ничего не образуется. Опять же, локальная реставрация. Если вы где-то что-то повредили, у вас какое-то повреждение, вы подшлифовали, края слегка свели, Капаете тот же цвет масла, растираете, ждете 10 минут, вытираете насуху и все. То есть очень легкая реставрация, есть быстрая реакция на целлюлозу. То есть получается на химическом да. уровне она. На вступает, химическом уровне реакция И да. из-за этого цвет тоже не меняется. И если где-то что-то там случилось, то... Локально можно восстановить, да. еще из плюса выходите по чистому дереву. Потому а -а -а. что вот та... Пленки нет. нет. Нету пленки. Нет, я как сказал, глубокого проникновения. Есть некий вот этот вот слой, который состоит, условно говоря, из молекул э, дерева и молекул масла, реагирующих между, между собой. Благодаря чему, э, э, во-первых, тактильное ощущение остается как чистое дерево. То есть, если вы закроете глаза, возьмете обработанную, необработанную поверхность, отличить тактильно угу. будет очень сложно. Есть, такой, такой полу... И температура поверхностная в помещении будет равна всегда температуре чистого дерева. То есть вы ходите по чистому дереву. Не нагревается и не... А, ну если она нагревается, как вместе. чистое дерево нагревается. То есть, ну, условно говоря, если взять поверхность, вот, распилить эту, покрасить эту, не покрасить, взять тепловизор и посмотреть, то разница поверхностей будет... А зачем нам это тепло нужно, что оно ну, как... А у нас одна из клиенток, мы ну, на это внимание обращали, сказала, что вот она... У нее дом... И она решила переделать спальню, ну использовала наше масло на полу, во всем остальном доме у нее находилось классическое масло. Так вот, она нам сообщила следующее, ребят, когда я хожу с утра, просыпаюсь у себя в спальне, привожу себя в порядок, я хожу босиком, Но как <тапрошу> только вот я хожу в зал в и куда-то еще, у меня ноги начинают мерзнуть, хотя, хотя там тоже масло. <тапрошу> Из того, что мы видим, как устроено из двух компонентов, насколько я понял, есть компонент А, компонент Б. Один компонент А работает, но нужно ждать, пока он впитается. Полная полимеризация, 21 Но при этом его можно полностью использовать. И даже наполах, что делали, когда не было еще компонента Б, использовали, работали все простым маслом. Мыть можно только ну, мыть, да? мыть, полимеризацию. Воздействовать влага да. через 21 А есть еще компонент Б, который добавляется сюда. Он никак не изменяет цвет, структуру, изменяет. то есть у него просто быстрее происходит реакция, и мыть можно пол уже через 7 дней. Да. Он ускоряет полимеризацию до 7 дней и повышает износостойкость дополнительно. Вижу разные цвета есть, есть значит, дуб, это выкрасы по дубу, да, и разные образцы. Мне как дизайнер очень удобно, если есть такой маленький пробничек, да, который можно да. знаешь, попробовать покрыть, показать клиенту, согласовать и вот по вот этому вот номерам всегда взять. Если у меня через, там, не знаю, Год я захочу там что-то добавить, я могу всегда купить то же самое. У меня да, цвет значит, тоже не поменяется. Не поменяется. Цвет одинаковый на протяжении там, 15 лет. 5, если реставрация, 5, у меня тоже покупаю там не целые милитры, да, покупаю маленький. пробник, вам это будет достаточно. То для того чтобы у меня был такой же. Я покупаю пробник и, да, и просто ну, удобно достаточно. И по цене, наверное, самое здесь важное, потому что там, когда сравниваешь цену значит, этого продукта и другого, да, всегда рекомендую сравнивать по квадратным метрам. И не по банкам, там сколько что-то, квадратный метр готового а, покрытия. Даже вот здесь... Цветного вот, масла, розничная цена сколько квадратного метра, получается 247 рублей. 250, 250 рублей, 250 да. В а, да. других там, масел, если посмотреть, двухкомпонентных, получается около 350. Около 300-345 рублей. Все за Плюс и, работа, за... там еще двойная работа идет. Там минимум это две операции по нанесению, скорее всего промежуточная подшлифовка, потому что может ворс подниматься. Ну, я как эксплуататор, да, ну, да. я не только делаю а со строителями, я и сам попробовал, да, чтобы все, то, что да, говорит Дмитрий, значит, смотрели. сделал тоже у себя, у нас есть там, кухня, столешницу. Мы их да, потом покрыли, и вот работает все классно. И в принципе это заняло, наверное, минут 30, чтобы покрыть всю столешницу. Очень прикольно, да. и запах такой хороший, и чувствуешь себя, что сделал что-то своими руками. Тоже плюс, прикольно. плюс кстати, да, вот вы правильно заметили, плюс этого продукта в том заключается, что может работать даже ребенок. Да, и там не, не остается ни на пальцах, ни на чем, просто да. помыл просто и с мылом. все отлично. да, мылом, и все теплой водой. Спасибо. Вот такие основные наверное, плюсы. Достаточно большое количество из разных элементов. Да, мы сейчас их посмотрим и в следующей части покажем, как да. работает это все на конкретном примере в вот этой вот доске. Ну с этой доской, да. Попробую покрасить. Дмитрий, во второй части нашего видео расскажите, пожалуйста, что у нас, что вы принесли. Что у нас только тут так. всего, да? Ну а, для начала. Как в этом всем мы, разобраться? Что мы принесли? Все очень просто. Давайте так, перед тем, как мы начнем разбор, я хочу сказать, что масло подходит для дизайнеров, то есть ребята работают с дизайнерами, если вы делаете это, вот все, что мы сейчас рассказываем, это по сути информация не только для вас, но и то, что вы можете рассказывать для клиента, рассказывать, можно видео опасно. показать. И также клиент тоже могут сами покупать, да. проблем нет обращаться, и эта информация очень подходит и для правда. финальных пользователей. Да. Что за баночки? Так, все очень просто. Это баночка. Масло для внутренних Это основной, работ. Это основной продукт, получается? для Осном... внутренних работ. Нет, он единственный. единственный. У нас единственное Окей. масло. на Накот Oil Плюс 2 c Все в разных цветах. Вот Более 80 есть. готовых к применению цветов. Это масло можно применять на любых типах поверхности внутри помещений. Полы, лестницы, мебель... Изделия, контактирующие с пищей, из этой детские бан... игрушки. Знаю, детские игрушки то есть, ну, вы можете сделать деревянные там, податочные доски, раздаточные доски, э, обработать эти маслом. Это единственное масло в мире, которое имеет сертификат Еврофинс угу, Голд. Это сертификат экологический, ему будет интересно, посмотрите. Второе, к ней же это отвердитель, то, что делают просто а, быстрее. К ней дополнительно можно покупать, это акселератор. Это не отвердитель, потому а, что отвердитель у двухкомпонентных масел классических. А. Это акселератор, что он делает? Он ускоряет процесс полимеризации этого масла с 21 дня до 7 дней и дополнительно повышает износостойкость эксплуатируемой поверхности. Процесс полимеризации, да, чтобы было такое... Это сказать, процесс термин. окисления масла. Да, это по сути, когда оно будет готово Твердить, к полной эксплуатации. Да. То есть пока оно не готово, нельзя... Ну, мыть водой. Мыть, да, да, но а водой так... воздействовать протереть можно, но воздействовать мокрыми тряпками или оставлять воду нельзя. Mm -hmm. Это говорим, если говорить о продукте для внутренних работ. И есть второе масло в нашем ассортименте это масло для наружных работ. Его уникальная возможность, способность в том, что и можно работать и внутри помещений. И мало того, обрабатывать детские деревянные группы. Чем отличается? Этот продукт более стойкий к ультрафиолету. Этот mm -hmm. продукт защищать способен защищать поверхность дерева на на улице более пяти лет, в экстремальных климатических условиях. А почему тогда зале. это нельзя использовать дома? Ну, то есть вместо вот. этого? В чем Где плюсы мы... и минусы вот этого? Нет, плюсы и минусы отличаются? очень простые. Здесь выше износостойкость. А, а здесь ультрафиолет. А здесь стойкость к ультрафиолету Понятно. выше. Здесь расход 20 мл на квадратный метр, здесь расход 30 мл на квадратный метр. Угу. Многие у нас применяют э, наружные масла внутри помещений, когда это небольшие площади, потому что это, это продукты продукты с э, своими уникальными цветами. Он подороже mm -hmm. только почему? При одинаковой примерной стоимости банки здесь выше расход. Поэтому здесь 50 квадратных yeah. метров, здесь 6, 30 квадратных. У метров. них своя шкала какая-то. У них своя цветовая шкала. Всё понятно, интересно. Окей. Ну, в общем, тогда для нас, для интерьера, да. вот это больше подходит. У него есть компонент B. Компонент B сюда добавлять можно не более 10% в том случае, если вы обрабатываете бэкинг. На улице. Uh -huh, понятно. Либо столешницы, там, ну, горизонтальной поверхности для того, чтобы износостойкость была чуть выше. И но только 10%. Времени тоже 21 день? Нет. 21? Этот продукт по своей сути, если мы говорим о покраске деревянного дома, готов к использованию, как только вы вытерли излишки через 10 минут после того, а, как нанесли все. То есть, почему? Потому что дождь, что То есть это более технологично, Это технологичный продукт, но для наружных работ. Понятно. Что еще? Так, теперь. Ну, еще из того, что здесь есть, вот я хотел бы тоже показать интересный продукт, это Universal Mantenance Oil. Это тоже масло, вот у нас три получается масла. Это масло для восстановления любого типа напольных покрытий, точнее сказать, для восстановления полов. И что Покрытых любыми маслами. Что он делает? Он существует в пяти цветах. Прозрачный, коричневый, черный, белый и серый. Вы моете полы, покрываете монтонезом с расходом 1 литр 200 квадратных метров. Он создает микропленку с высокой степенью изоустойкости. И дополнительно насыщает пигментами те участки, где были потертости. Так. То есть происходит обновление это обычно в ресторанах используется. И также его можно использовать как средство по уходу для ресторана. Если у меня вот такой, а, покраска такая, да, мне нужно использовать это или не нужно? Ну, только в случае коммерческих помещений. Понятно. То есть это для дома не нужно для ресторана Можно для дома использовать. У нас некоторые используют, он повышает блеск. А, понятно. Ну, хорошо. Мне, например, блеск не нравится. Да, мне нравится согласен. натуральный изделие. Да, Поэтому Оставляем для хлеб, ресторанов. Да. И а, самое главное, вот то, что я в принципе, знаете как, э, я всегда стараюсь обращать клиента на, на внимание. Есть такая вещь: Rubio Monocot Soap. Это средство по уходу за полами, лестницами, любыми покрытиями, любыми поверхностями mm -hmm. покрытыми любыми маслами. Очень уникальный продукт, очень хороший продукт. О нем я могу говорить вечно. А давайте кратко, что он делает? А, что, кратко, это, для, это он, мыло для специальных покрытий? это мыло для полов если мы его разбавим в более концентрированном виде, не так, как для мойки полов, а в концентрированном виде, его можно применять для очистки любых бытовых поверхностей. Наши клиенты очень часто любят отмывать белые подоконники, их же вымыть практически ничего нельзя. Принцип работы продукта при нанесении на поверхность, он отторгает от поверхности все загрязнения бытовые. Mm -hmm. То есть, ну как я говорю, грязь начинает всплывать. Mm -hmm. Интересно. Нам Поэтому это работать, после да, этого да. очень сильно повышаются эксплуатационные свойства э, полов э, э, ну, достаточно, но самое главное ваши полы выглядят всегда как новыми понимаем. и красивыми, да. и у вас в порах дерева не накапливается грязь. А, и... Вы видите, на дубе очень много пор, со временем туда пыль, грязь затирается, забивается. Этот продукт оттуда если достает, и у вас полы всегда чистые, красивые, не, гла... не заглаженные, не жирного. Надо попробовать, виде. да, у нас такого нет. Ну Интересный. вот и попробуйте, я вам оставлю. Хорошо. Будете пробовать, да? Что, что еще? Это вот, вот этот продукт, это и есть тот самый СОАП, но только в, в разбавленном ага, виде. Уже мы... Да. То есть, в Отлично. принципе, вы можете купить это, если будете применять там при очистке мебели и прочее. Можете купить это, отлить отсюда чуть-чуть, добавить в брызг, добавить дистиллированной mm -hmm. воды и все. Это используйте как концентрат для полов, а этим пользуйтесь mm -hmm. в бытовых условиях там холодильник почистить там, и прочее, и прочее Реже. тоже Реже. можно наружу, снаружи. Что, следующее? Так, ну а следующее, что это. Просто продукт для подготовки дерева перед нанесением масла. Что Значит, подготовка. Все очень просто. Наш продукт реагирует с древесиной, но если вы шлифовали поверхность и на ней находится, особенно если это дуб, в порах находится очень много древесной пыли, угу. продукт не будет выбирать. Это сама поверхность или это древесная пыль? А он туда впитается? Продукт может ступить с древесной пыль в реакцию, с древесной пыли в реакцию и после чего смыться. Клинер перед нанесением масла проходим поверхность, клинер достает. Все загрязнения убирают все загрязнения с поверхности mm -hmm. дерева, в том числе. Это, это перед применением масла можно применять. Можно, да. но не И, обязательно. Не обязательно, если Про сделать пылесоси, хороший пропылесосить, да, профессиональным пылесосом, mm -hmm. можно это не применять. Как опциональная вещь. Опциональная что вещь. Что еще? Да. Давайте дальше Так, что еще? А все уже. Все, да? все это все вот основные посмотрели. продукты. А вот это маленькое это что? А это то же самое масло Oil Plus 2C вот такое же масло. А да, да, насколько исполнено. вот этого масла хватает? Вот это классический вариант для лестниц. А, лестница. 18 квадратных метров. Да. Человек покр берет эту баночку и говорит, стакан масла и целая лестница. Всю То есть лестница. стакана масла на, можно на покрыть всю лестницу, да. но смотря какая лестница. Это 18-20 квадратных метров. Понятно. Давай, баночка. Хорошо, отлично. Да, спасибо за ассортимент. Более подробно можно посмотреть на сайте Monocot, Ну и задать вопрос там по почте. Да. лично. Спасибо. В этом видео мы попробуем сделать невозможное либо возможное Возможно, да, в, условиях, в, да. в нашем офисе да, в бытовых условиях, на стеклянном столе, в белой рубашке. Буквально попробуем покрасить э, часть э, нашего пола. Да, это дуб, э, обработанная. Напольная доска. 120-150 здесь он нашлифован, попросили строителей, теперь можно уже посмотреть как работает давайте да. что мы выбираем, выбираем... берем масло шоколад шоколад вот, самая да? популярное масло шоколад хорошо да. э -э масло всегда так как масло полностью натуральный продукт в нем нет никаких efendim. веществ которые препятствуют оседанию пигментов поэтому его необходимо взболтать перемешать удобным uh -huh. способом после чего вы просто берете ну в данном случае мы рекомендуем использовать падание у нас есть в ассортименте uh -huh. это полиэстерево абразивный диск который э Впитывает масло, но при этом очень хорошо его отдает. Как не путает только, только губкой, твердый. Да, губкой, он, да. После чего. И его, кстати, где такие штуки брать? Потому что у нас они тоже закончили, у, у вас могут добавить. Okay. А в бытовых условиях нигде их не купить, да, на рынке а, или еще где-то. Ну, нет. Материал он необычный. То есть, вот я его трогаю руками, он не как пролом из, да. <laughs> из дивана. Он, он некий такой, да. какой-то полиэстеровый. Просто берем чуть-чуть масла, вот заметьте, чуть-чуть масла я взял из бутылочки. И любыми условиями, любыми движениями, в любом направлении мы наносим масло на поверхность дерева. В Может? этом случае главным условием будет, чтобы не образовывалось каких-либо пропусков или закрытых пор, особенно на дубе. наложение нормально, то есть что оно идет. То есть то, что мы там лишнее где-то оставили и прочее. Его дальше размажем. Вы его просто растягиваете, вы его растягиваете. Если у вас где-то что-то вот так могло остаться, больше. Оно да. высаднет, его можно стереть. Понимаешь? Ну да. Угу. Единственное, там, ну так скажем, не пятен, не разводов не будет. Единственное, чем дольше оно будет эта пленка полимеризов, полимеризоваться, тем э, труднее будет стирать. Но стирать потом тоже можно сделать. Берете ну, тоже масло. Это... Нет, тоже масло, масло берете, а, капаете чуть-чуть того же цвета и просто подтираете. И все. Да. Можно делать, как на маленьком таком образце маленьким кусочком. Да, а это... Есть большой диск да. для. Когда... Целиком покрываем комнату, прошлипаю вальная машинка, и диск туда на нее ставится. Да. Как мы так делали. Есть диски, есть квадратные пады для ручного нанесения, где-то в углах проходить и прочее. Это мы просто на кусочки режем, mm -hmm. для того, чтобы было удобно обрабатывать. Опять же, плюс этого масла. Ну, во-первых, запах. Запах у него, конечно, пошел, сказочный. Да, да. Сказочный запах, да. Плюс этого масла в том, что если вот вы покрасили половину какую-то часть, и вот вас что-то отвлекло, у а можно... вас что-то отвлекло. Вот вот, да, осталось, пошел чай, попил. Да, не пришел, продолжил, ни пятна, ни разводов не будет. Ну, собственно говоря. Это вот маленькая капелька, да, была? Да, маленькая капелька масла. Э -э -э -э собственно говоря, после этого вы оставляете на 7-10 минут поверхность для того, чтобы реакция первичная пошла. После чего мы просто берем ветошь, но ну, так как это у нас поверхность не будет эксплуатироваться, не будет эксплуатироваться мы не будем ждать там 7 минут, мы просто берем любую тряпку, которая способна впитывать масло, и просто удаляем излишки, просто протираем ее. Если там ну, не удалить, оно ничего тоже страшного не будет, оно потом помыться, да? Ну, если не удалить, страшное будет. будет. Вот удалять лучше, потому угу. что если вы не удаляете, то есть, вот смотрите, мы протерли доску, угу. сейчас у нас... Финальный уже. Да, сейчас у нас кислород воздействует на доску. А. И у нас идет реакция. А тогда Если заходят. у нас угу. остается какая-то пленка, пленка полимеризуется, создает пленку, и вот то масло, которое находится под вот этой пленкой, оно будет находиться в том же состоянии, как было на момент, когда мы нанесли эту пленку. А плёнку. когда мы уберем. Если мы даже через год уберем эту пленку, угу. сотрем то вот это пятно будет Новенькое. иметь в таком же состоянии быть, как только мы его обработали, и они начнут дозревать дальше. Понятно. Так же через то 7 дней. Это излишки, как и древесная пыль на поверхности дерева, угу. это, это зло. Это надо все убирать, да. И, собственно говоря, вот сейчас я еще протру чуть-чуть, и собственно говоря. Сухо, чисто. Кстати, в тапочках можно практически сразу ходить по полу. Uh -huh. Потому да, что удалить, хорошо. протереть его, стереть, вы уже ничего не а сможете. А какой вот для дуба вы вот еще рекомендуете? Ну, какой еще популярный? Вот, допустим, мы посмотрели. Тот, который у вас Шоколей. на полу. А -а -а. Нет, а -а -а. тот, который у вас на полу. Как он называется? Дарк нет, у нас... Кастел Браун. Кастел Браун, да. У нас Но есть. они похожи, их редко mm -hmm. отличают. Понятно. Здорово. Я могу сказать, как мы делаем вообще тоже всем клиентам, рекомендую. можно ну, Потому что это просто <coughs> ну, дешевле получается, если у тебя большой там, дом, и ты хочешь сэкономить. Не обязательно покупать там дорогую уже готовую продукт. Хотя можно тоже, это уже по желанию. Но как один из вариантов, мы, допустим, покупаем такую доску. Она стоит около 3000 за метр квадратный. Не обработанная ничем. Дальше мы понимаем, что мы хотим покрыть поверхность именно руби моноход по каким причинам чтобы было потом легко реставрировать для меня самое вот это важное даже не то что я сейчас там чуть больше заплачу а то что потом если где-то что-то будет ну э... чуть больше вы даже тоже не заплатить э... если потом нужно будет где-то что-то реставрировать у меня всегда тюбик и я могу всегда изменить кто-то что-то пролил там еще что-то ну, покрасил э... какие-то деформации я взял и использовал когда я Купил уже что-то готовое, то там, где я буду такой цвет искать, ну, будет очень сложно. Вот, Поэтому что мы делаем? Мы покупаем, ну вот наша студия так делает, в принципе, рекомендуем там, себе и клиентам, покупаем по 3000, укладываем отдельно, и потом мы проходим такой вот баночками по всей поверхности, и у нас получается чистый, хороший пол. Нужного и цвета. при этом себестоимость вот получается... Да, получается 3000... 200 рублей у нас строители берут за то, чтобы положить и 250 это материал, да. но в принципе да, то есть мы со всеми делами получаем за 500 очень вот готовый и хороший продукт, экологичный. Да. Ну, мне нравится, да. я считаю, что вполне окей. Сегодня мы посмотрели продукцию компании Ruby Monocot, также мы приглашаем других участников рынка, кто имеет достойную продукцию, кто готов представить ее уважаемым дизайнерам и клиентам, кто готов о ней рассказать честно, ответить на любые вопросы. В книге дизайна и комплектация» можно тоже и почитать. Я даю полный алгоритм, как поставщику презентовать себя без каких-то там сложных, заумных слов, фраз. То, что реально нужно знать дизайнеру, то, что реально нужно знать клиенту. Те вопросы, которые мы задаем, они будут «Что это такое?», «Классификация?» чем лучше, сколько стоит, чем отличается от конкурентов. Если у вас классная, хорошая продукция, привозите ее к нам на тест-драйв, мы ее используем, позадаем вам вопросы, читайте книгу, тут написано, как нужно правильно презентовать себя для того, чтобы дизайнеры выбирали вашу компанию среди конкурентов и чтобы вы зарабатывали больше. Приходите, ждем вас.